смотрите какую красавицу я вам покажу мешок довольно объемный это натуральная замша натуральная замша здесь представлена двух оттенков темно синяя и чуть-чуть светлее такого денима очень приятно на ощупь то есть натуральная замша отличается от искусства тем что да визуально когда ты не прогладишь, можно в пол, в принципе, рисовать. Видите, какой-то рисунок сразу образуется. Это свойство натуральной замши. Сумка очень интересная тем, что она... Синий цвет, это базовый. Она мягкая. Она и передняя, и задняя стенка выполнена полностью из замши. То есть она не из кусочков, не без, без ставочек. Цена у нее 3000 Розничная, то есть для замшевой сумки такого уровня цена невысокая, замечательно. Отделана на серебром. Здесь серебро и вот здесь, то есть серебро очень здорово и выигрышно оттеняет синий, красивый, такой, очень приятный. Так, здесь ножки, боковые кармашки рабочие с двух сторон сумки. Ладошка входит сюда и сюда. На задней стенке карман на молнии. Смотрите, на два входа и на двух входах по два движка. Это очень здорово. Объясняю почему. Когда выходит одна из молнии, то есть движок, его можно снять и пользоваться только одним. Либо вы являетесь левшой или правшой. То есть застегивать вы можете как в одну сторону, так и в другую. Это очень здорово очень комфортно потому что у нас очень мало приспособлений для людей которые легче. есть длинный ремень который отделан тоже с одной стороны серебро и он вот такой вот интересный клепанный то есть при желании его можно повесить на плечо вот такой вот широкий вход один со второй то есть в нее помещается довольно много предметов. Она мягкая и она очень комфортная. Она такая приятная-приятная на ощупь замша. Это российский производитель. фабрика «Золотой дождь», которая шьет всегда сумки, с которыми вы не встретите пару и такого на улице. Это однозначно. То есть в основном продажи идут штучные, мне это нравится, в связи с тем, что не люблю, когда идешь по улице, и там один, второй, пятый, десятый, встретил весь человек, и они все с одинаковыми сумками или одинаково одеты. Мне почему-то от этого некомфортно. Мне нравится индивидуальность. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы узнать первыми, что у нас новенького. Очень рады снимать для вас видео. Заказывайте. Будем рады отправить вам почтой, либо курьером.